Оно и утро, да то, оно и утро. А куда мы идем? К тебе, конечно. Аааа! <связи> ну нереально круто. На самом деле круто. Сейчас я дам тебе на пиво. Подожди-ка. Спасибо, брат. Держи. Брат. Слышь. Ты можешь мне довести до. Нет, до дружище, довозить не буду тебя, нет, не, до не по пути. Да ладно, да ладно. Да ты так прогуляйся лучше. Сам же знаешь, полезно. Мне сейчас башка уничтожить. Да зачем тебе это нужно? Лучше просто довези спокойно. А? Да нет, нет, не Пожалуйста, поеду я. Брат. Я вот сюда приехал, он гости стоят, да. ждут уже, да. Тебе раз, раз, понравилось, раз. Да? Еще раз можешь показать? В легкую. Давай. Смотри. Это, это, от мастера мне достал. Это надо снять А спеть что, нет? Нету? Как вы Отрицательно. Почему? Ну, это все ненормально. Все неестественно. Угу. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Я к ним не отношусь. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Никак Как вы относитесь к гетеросексуалам? Отрицательно. А среди ваших знакомых есть такие люди? Нет. Как вы относитесь к людям к гетеросексуальной ориентации? Боже, меня храни от них. И всю нашу Россию матушку православную. Угу. На самом мы, деле, мы я плаваем просто плаваем провожу. Это, я да? провожу социальный эксперимент, на самом деле. А как вы думаете, Среди. в России хотят вести. Да не дай Бог. Мы на грани Третьей мировой войны. Если это примется в России, значит у нас будет сразу мировая война. Вы этого хотите, люди, остановитесь. Неужели мы совершенно отступили от Бога? Совершенно забыли все святое. Простые заповеди, любят Бога и Ближнего. Разве это плохо, скажите, господа? Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Отрицательно. Угу. Почему? Потому что потому что это естественно. Спасибо. А как вы думаете, среди ваших знакомых или близких есть люди с гетеросексуальной ориентацией? Есть, есть. А как вы есть. это понимаете? Ну, им так нравится, пускай я терпим к этому угу. явлению прискорбному. А ваше мнение какое о гетеросексуальных людях? Это домский грех. Как ты относишься к гетеросексуалам? гетеросексуалам? Люди, которые с нормальной сексуальной ориентацией. Нормально я к ним отношусь. Как ты думаешь, среди твоих знакомых есть такие люди? Полно. Полно. Но и среди них есть... Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Почему? Самые же люди созданы, женщины, мужчины. Угу. А как вы считаете, среди ваших знакомых, близких или друзей есть люди с гетеросексуальной ориентацией? У меня нет таких знакомых. Угу. А у вас? Родясь не было. Ясно. Спасибо. Вам, я таких сразу полностью отпускаю. Я не понимаю. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к гетеросексуалам? Гетеросексуалам нормально. Угу. Как вы считаете, среди ваших знакомых или близких есть такие люди? Практически все Спасибо вам большое <смех> Не приближайся к опоре, тебе сколько раз говорить, блять, урод Хули орать, блять, я же ты осел, блять, делаешь все наоборот, что говорят Делай маленькие шаги и всегда отклоняйся дальше Вот так делай, блять У тебя руки, смотри, какие длинные, падла ты ее вот так вот можешь охватить, а, а хули ты вот так вот жопу отклятишь? Вот так вот и лес баный сын! Чтоб тебя на пятке вес шел! Вот! Дубина, блядь! Башку дальше от опоры нахуй! Чтоб Мне ты видел все, надо... чтоб у тебя обзор был, блять! Хули ты в нее носом своим дюндилем <coughs> Я её. Смотрю, что там внизу! Вот смотри! Только всегда отклоняйся нахуй. А то ты посмотришь как-нибудь как один раз внизу. Как будет заебиться? На всю жизнь насмотришь нахуй. Yes. I was going to say that's kind of scary. Yeah, I had a hard time visualizing. That. <laughs> yeah, every year, how old is he? She's about two. Да. Тащи, дорогая. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Вот как получается. Давай, тащи. Заруливай, дорогая, заруливай. Поехали. Ой, молодец, как ты у меня. Трактор. Ну давай, редуктор, дойдем. Ну че, буксир кончился? Давай! Не мужику уже таскать нахуй. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Погнали! Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Продолжайте, продолжайте!